Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Казида, я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем играть только замечательную игру, которая называется World War Z. Ну что, ребят, поехали? Так, ребят, в прошлой серии мы с вами остановились на том, как мы с вами получается. Прошли сошествие вот этого часть, первого эпизода Нью-Йорк. Сейчас мы будем с вами э, проходить вторую часть этого эпизода. Туннельное зрение. Сейчас мы с вами посмотрим, что мы тут можем с вами сделать. Класс. Опа. Это что у нас? А, во! Да, хочу. а -ха, ха ха ха Так, как там? Вот так. Дальше у нас оружие. Что мы можем? Кранатомёт. Ой, оно офигенно крутое. Ну, сорян. Чё, ребята? Поехали. Хох. Так. Давай. Если что, ребят, я в серии включил субтитры, чтобы нам было легче. А его сожрали, этого вашего роя. Вот я отвечаю, он стопроцент уже дохлый, какой-нибудь там муж мужчина. Давай. Открываем двери. Чего там у тебя? Мужик! О господи, тут кого-то приплюснуло! Бедный несчастный мухами обосраны взаимодействуем, в смысле открываем? Так, тут у нас автоматический пистолет, но он мне не нужен. Вот и нам надо найти какую-то систему. Я не знаю, где она. Вот она. Вот Здесь она. а, -а, -а, -а, -а! офигеть! А ну иди в жопу, бабуля! Stevie, так, ну ка. Пуля в жопу, блин. О, пулемет. Берем. Че бы нет. Осторожно, тут может быть кто-нибудь еще. А, ну, ей. Прилетела пуля в зад. В принципе, ничего нового. А, да че оно. Все, давай. Hello. Так, тут у нас что-то есть. Посмотрим, что здесь у нас. Тустволочка. Нет. Я никого не хочу, я сейчас. О! Что там? Вот зараза. А? О! Побежал! Спортсмен. А, нам куда, кстати? А, нам вниз. Ну, пошли. Ой, там что-то валяется, там что-то валяется. Я вижу тут что-то есть. Так тихо, осторожно только. Да тут могут быть зомби. Какой Свич, блин? Подождите, они наверху или внизу? Я вот просто не понимаю. Ой, мужичье, ой, как я вас не люблю, тёлка! Что, <с <Bei> что с ней творится? Почему она какая-то обкуренная, обкурыш какой-то? А, -а, -а, -а все, кажется, я понял. Оооооу! Господи... Так, следующий, РУБИЕНЬ! Рубин Давайте, отстреливайте там всех, а я пока быстренько тут Всех Почпокаю А где следующий? А, значит там внизу комната Ну капец страшно Хэллоу, Привет, сучка. Ой, здрасте. Хэллоу, модафака. А чё, типа их... Ох ты, привет, красавица моя. Ложись. Да в жопу. Так какой фаст-то тут? У нас еще тут пара. А ну иди в пень, ложись, спать пора. Ой, ш -ш -ш. Легли все быстро. Я знаю, ты живой. Не притворяйся. Точнее, ты уже сдох, но ты полуживой. Слушай, а что-то слишком много всего. Тут надо сделать. Да кто шипит-то? Быстрее, быстрее, быстрее. Где? Быстрее. А, 30 секунд, 30 секунд, ребят, чисто. А то я что-то сразу не понял юмора какого-то. Найти систему управления дверьми. Угу, все. О, штурмовое ору, ой, это лучше гранатомета, это охерение гранатомета. Я кого-то слышу. Ой, не, спасибо, не хочу. Всем здрасте. Огнемет тяжелый, ой, это не надо нам ваших огнеметов на Чё, где еще? Я П пока я ничего абсолютно не вижу. О! Ну привет. А Ну-ка, идея. Тут, смотри, тут аптечка кому-то нужно? Вот мне нет, например. Восполним боезапас, но а у меня уже все заканчивается. А ну пень. Ой, мужицкий дождь. И всем пуля в жопу. Так, кто-то мне спамит. А что тут ничего по типу там... Турели какой-нибудь нету. А тут уж как бы сейчас побегут зомбари. А, Кажется, нет. Чарили. Господи, охереть их тут. Че, реально, никакой автотурели мне не дали? Капец. Никакой турели, ребят, здесь нет. А ну а ну иди отсюда, пухляшек мой. Так, тут уже надо использовать. Получай! А все, мы закончились. Так, давай винтовочку. Ну а ну идите отсюда. Вам здесь не рады. Где Арун? Где Крикун? Офигеть их тут. Мужичьё. Офигеть. На, улучай тварь. Сейчас я пополню боезапасы, а вы их там пока херачьте. А это для основного только. Ну факов, бич. Слушайте, тут есть что-нибудь по типу какой-нибудь оружки, а? ну грандамет там, не знаю, там автотурель. А, у меня же есть граната. О, чё их там, там, вообще мало. Вообще вот так можно. А ну иди сюда. Ох, нихера вас тут. Так, ну идите отсюда. Все, всех убили. Наконец-то. Так, а дальше нам куда? Давай направляй нас. Ага. Попасть, в... найти способ попасть На другую сторону станции Найти способ попасть на другую сторону Окей, сейчас все сделаем Сейчас все будет прям как Тут была автотурель Пулемет Берем место вот этой вот штучки Так, автотурель На всякие пожарные тоже возьмем А то что-то я сразу эту автотурель Не заметил почему-то Очень странно я же говорил, она где-то есть. Right Все готовы? Гоу-го-го. Так, тут у нас какие-то. А, это. Ой, знаете ли, тут из-за угла может вылезти эта хрень. А, нет. Черт, у меня патроны закончились, да? А, да, все. Длярка пут. Ладно, сейчас будем с пистолетом ходить. Он у меня с глушителем, конечно, но. Uh, climb... Тут что-то есть. Так, давайте посмотрим. Автомат! Основное. Смотрите, okay. можно основу вот так взять. И как он стреляет? Ой, моя была лучшим. Она намного лучше. И можно также использовать арбалет, но нет. Не главная скорость, потому что я паникую иногда. Это вообще не иногда, а всегда. Так, здесь пусто. Все, ребята, идем. Опа. Так давайте. It's only out the upper floor. Так следующий. Oh! Oh! Офигеть, вот скотина, а? Вот тварь. На ч ты спортом заняться решила? Что она делает? О! Ай! Так да что? Где вы все ходите-то, пта? Тамарун где-то есть, Крикун, я его слышу. А ну иди в пень. Ч ты, блин? О! О! Вс, отлично, отлично, отлично. Так, ну ч, получай. Давайте сначала вс очистим, а то они реально потом нам мешаться жестко будут. Вроде все, всех убили. Хотя нет, вон там мужик валяется, хотя он... ...жив... дохлый. В плане совсем дохлый. Так ну, в принципе, можно уже использовать эту хрень. Найдите ключи. Это сейчас где? А, это вот так надо идти. Все, я понял. Так. Тут надо быть везде осторожно. Вот потому что вот есть такие притворюшки. Ч тут? Разлеглись! Мадамы! Фак. Ну, что нам теперь делать? Так, ну, тут вроде пусто. Можно вот так сразу спокойно подойти и взлутать. У этого чувака тоже нет ключа. Лах, надо быть только осторожнее, конечно. У этого вот, вот, чувака тоже нет, что ли? Да что ж вы все такие бесключавые, а? Не морой, мне только создаете. Так, сейчас тут кто-нибудь точно встанет. Давай! Ну, конец Так, так. восполним запас, потому что у нас он очень быстро заканчивается. Так, это последняя. Уже. Что no за говно? Uh. Fuck this бич! No Нам бы сначала этот этаж еще очистить от э, монстры. Монстриков. Потому что тут может быть, короче, мужлан, который набрасывается ними. А, ну, видимо, все мы здесь всё очистили. Осталось только спокойненько спуститься. Стоп. Обыщем. Давай. Блядь. Ой, нас убивают, я не вижу, куда бежать, куда бежать, куда бежать-то? Ох, отпустила и забыла. Ух. Зачем я это сделал? Кажется, я не в ту сторону, да, побежал? Знаете, с другой стороны бы будет немного проще. Лишь с этой стороны. Но для начала давайте поубиваем там всех, чтобы они нас случайно там не убили. Да, отсюда будет намного проще до него добраться. Пожалуйста, пацан, скажи, что у тебя есть ключ этот. Тут тоже нет ключа. Давай, поднимайся, сейчас умирать будем, деваха, давай. Сильно независимая! Работай. Фух, фух. фух. Где следующий ключ? А, он тут близко совсем. Но тут надо быть тоже осторожнее. Потому что я с этой стороны ничего не очищал. Значит, на меня может кто-то набросится. Например, вот эта девушка. Все. Дымаемся. Потом всех очистим. давай, давай, давай, давай. Красотка моя, молочинка, давай, давай, баба. Бич! Все. Нам в красный тоннель. А где этот красный тоннель? Смотрите-ка, тут много всего, то есть дробаш, штурмовая винтов, какие-то еще хрени, но они нам не нужны. Вот красный туннель, все, забежали, отлично. Взаимодействуем. Открываем точнее. И хлоумото типа. Фу, блюет там стоит, господи, срань господня. Так, а осторожно, пошли. Доберитесь до вершины башни, где она. Мужицкий дождь, ребят, мужицкий дождь. А ну... Ай. Ох! А ну-ка, давайте отсюда, давай, блин. Офигеть, ну там, оно Почему с ним происходит? Господи! Тут еще крикун какой-то. Я сейчас дохну, посайте, посайте. Сейчас давайте их гоним отсюда вообще. Да я как могу а -а -а. Быстрее Как можем, как можем Спасаемся, как можем Много раз гран Гранатомет такой себе Скорее. <сортировать> <сортировать> <сортировать> Пуля в жопу. <исортировать> Тут еще кто-то был, я видел. Что за рама у Джульетта? Зомби-версия какая-то. Так, что у нас здесь? Улучшенный ПП. Основной. И как он стреляет? Подождите. Офигенно. Конечно, он без глушителя, но... Да похер, зато у него запас больше. И стреляет он очень прикольно. Сейчас возьмем аптечку. Полечим Ташота. Can... Черт, я что-то поменял. Ну, какое-то говно. Что я взял сейчас? Ой, господи. Автомат, буль-буль. Ой, господи. Мне, мне такой не нравится. Я возьму ПП. Я обожаю ПП, блин. И, кстати, я так и не, типа, не использовал гранаты, которые мне давали. Так, восполним боезапас. Ч ⁇ пошли? Пошли. Да не, ну не может быть так. все просто. Ну да! Здрасте! один богу молится, как кошмар а это к нам а как отсюда а, вот так ох мужичё они хера вас тут что ты на меня рычишь сдохнет тварь устанавливаем авто турель сразу Главное, пока еще ни с чем. А -а -а! Не взаимодействовать! Зараза напугала, капец! Так, тут есть пулемет. Это очень круто. Так, пока еще мы ничего не запускали, надо будет быстренько тут все установить, тут есть бензопила, ну нахер ее. Что здесь у нас? Так, у нас тут автомо. Авто какая-то штука. Чё, нет никакой авто турели там? Рили? Really? То есть я то принес ту, что с собой было? То есть никаких других турелей тут нет? Ой, ну чё? Начинаем наше... Говно. А у меня, кстати, тоже пулемет. Like Я нашел автотурель. турель рт. Национальный пулемет. Но это не автотурель. Так что, как бы... Ч ⁇ готовы там, да? А ну-ка давайте Валите отсюда Ммм, да что ж ты делаешь Да А ну, идите отсюда, идите отсюда, мужичье. Пошли отсюда Главное поезд это спасти, блин где крикун-то этот? Да заткнись ты! И так и без тебя проблем, блин, куча. Че там с поездом, все норм? Устанавливаем. تھать, а, -а, а! А чё на меня ты сразу? Иди в жопу! Там все, там все, там надо на другую сторону, ребят. Давай! Так, давай, давай, давай, давай, давай. А нас чё, нельзя спасать, да? Что нам делать? Что нам делать-то? The да я защищаю. Да все, у меня уже пули закончились. Ах, ах. No, no, no, ah! В смысле прорвались? Я сейчас не понял, какого хера... Я вообще сейчас не понял. Как они прорвались в поезд-то? Как они прорвались? Я вот просто этого не понимаю. Это как вообще их контролировать-то нужно с двух сторон, с учетом того, что я с ботами играю? Как? Вот просто как? Я этого вообще сейчас не понимаю. Какого черта? Как они проэтывались там? Что это за говно? Я вообще сейчас не понял. Ну ладно, допустим, мы с вами прошли эту главу. Ну и похер, что как бы мы с вами просрали. Капец, ребят. Это жесть. Пистолет и компактный PP. Ой, господи. Ну, я думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Саша. И всем удачи, всем пока.